Друзья, рад всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен, собственно, новым, очередным нововведениям в наших решениях линейки Гордант. Меня зовут Антон Хенко, я руководитель отдела технической поддержки. Ну и, собственно, про что сегодня, вкратце про что пойдет речь, и про что подробно потом посмотрим. Это сегодня вебинар касается... Да, с другого немножко начнем. А на самом деле, мне немножко некоторые мои коллеги, скажем так, пожурили за название темы для сегодняшнего вебинара, в частности, за слово «апгрейд». Не всем зашло, но, как мне кажется, оно хорошо передает суть того, о чем мы будем сегодня говорить. А говорить мы будем о новых функциональных возможностях, которые в скором времени появятся в вашем распоряжении в ключах, пятого поколения GARDANT SIGN и GARDANT TIME. Ну и в сетевых их ревизиях, скажем так. Да, ключи GARDANT CODE пока что остаются немножко в стороне по той простой причине, что все эти функции и новые фишки, они актуальны именно для тех, кто работает с ключами через систему управления лицензиями GARDANT STATION. Не уверен, что мы все в курсе, что это такое, поэтому давайте пройдемся по таким базовым вещам. Что, о чем, собственно, речь? Где-то ну, полтора года назад мы запустили совершенно обновленные, так называемые ключи пятого поколения. обновленное Обновление тогда касалось, даже не обновления, это был переход на новое железо, по сути. Ага, мы переехали на новые, ну, в первую очередь, микроконтроллеры, возможности которых и ресурс дали нам, дали нам новые возможности, в том числе для организации внутренней логики ключа и там, хранения данных. Было обновление, с, опять же, по части железа для внутрянки в виде микросхемы, платы ключа, ну и как следствие все это привело даже к некоторому изменению форм-фактора. Ключики стали покороче, так, на мой взгляд, покомпактнее, симпатичнее. Может быть, даже это пропало на форматные ключи, я сейчас говорю. Не микро, а вот полностью, которые обычный форм-фактор, они стали меньше, компактнее и, ну может быть, даже чуть-чуть надежнее, что ли, с точки зрения внешних воздействий. То есть, ну, меньше торчит из корпуса, меньше шансов его задеть, сломать. В этом, в этом лишь смысле. Но, помимо прочего, для ключей пятого поколения... Наверное, вторая главная новинка была в том, что они интегрировали, мы их интегрировали, они стали, стали частью вот этой большой экосистемы, который, ну, слайд, который вы видите сейчас у себя на экранах. Именно тогда, с выходом пятого поколения, все это стало работать и с аппаратными ключами тоже. Ранее, естественно, аппаратные ключи наши клиенты покупали, покупали и покупают, но работают работают с ними так, через так называемый классический инструментарий гардант из детей сегодня я думаю не раз еще всплывет это название но пока, пока опустим что же такое экосистема как видим ее мы это ну, если смотреть так, на левую часть слайда это ваши скажем так сотрудники ваш персонал который будет работать в том или ином виде со всем этим инструментарием как видите, сверху вниз это сейлы, это специалисты техподдержки, это, может быть, ваши продукты, которые будут взаимодействовать с системой управления лицензированием. Это как раз Gardan Station. Здесь, собственно, будет вся основная их работа. Дальше в эту же экосистему включается необходимая API, как для интеграции ключей в ваше приложение, ваше приложение то есть проверка ключей, проверка лицензионных условий. Это необходимая системы диагностики и контроля, в том числе то, что будет помогать вашим специалистам саппорта. Ниже уже идут блоки, идут блоки на, чисто для ваших разработчиков, которые, собственно, будут все это встраивать в взаимодействие. Этой система защиты от реверса и, ну, в общем-то, еще некоторый набор инструментов. Ну и, соответственно, правая часть слайда – это уже то, с чем будет непосредственно сталкиваться ваш конечный пользователь, клиент ваш. Да? Он будет получать на руки вашу лицензию в том или ином виде. Сегодня, естественно, мы говорим преимущественно про аппаратные ключи, да и только про них. Но, тем не менее, в экосистему включаются и программные ключи, ну и, естественно, сам софт, который уже ваш софт, который вы будете поставлять в комплекте с тем или иным носителем. Да, чуть-чуть назад, опять же, переедем чуть на левую сторону. И вот обратите внимание, неспроста система лицензирования, скажем так, но не большую часть слайда занимает, но большую часть, поскольку, ну, в общем-то, это, наверное, главная входящая точка для получения новых новых вот этих функций. Опять же. Если кто-то не знает, немножко проговорим. Система управления цензированием называется Garden Station, как я уже говорил. И ну, здесь мы изложили такие ключевые моменты, скажем так, самые главные принципы, которые реализует себе эта система. Естественно, функции и возможности там гораздо, гораздо больше, но для общего понимания изложили три таких пункта, как Управление жизненным циклом лицензии. То есть это все, что связано с, тем, с созданием этой лицензии, с ее отгрузками вашим пользователям, с обновлениями этих лицензий уже удаленно уже у ваших пользователей. Ну и возможно, если это будет необходимо, с отзывом так называемым этих лицензий, когда, ну, ну, когда надо ее, по сути, там, заблокировать. Это, естественно, автоматизация, большой упор на автоматизацию вообще всех именно бизнес-процессов на вашей стороне. Ну, по сути, ровно то же самое. Да? Создать заказ, продать, отгрузить. Ну, вот это все. И единая панель управления для сотрудников вендора – ну, это, это лицо всей системы. Если мы говорим именно про наш веб-интерфейс, это то, с чем ваши э, сотрудники будут работать. И почему единое... Э, теперь возвращаемся опять к из детей, кто им пользуется или, может быть, пользовался. Те знают, что это классический инструментарий, довольно хорошо себя зарекомендовавший за долгие годы абсолютно. Но концептуально сегодня он уже не отвечает, наверное, всем современным требованиям, как раз вот по бизнес-логике. То есть это набор э, локальных утилит, которые ставится один на разрозненный компьютер вот где надо хоть что-то делать с ключами вот на каждом таком компьютере должен быть установлен гордант из детей и нюанс в том что по большей части это все-таки инструменты разработчиков программистов понятно в целом понятны для них для разработчиков но вызывающие откровенно говоря некоторые сложности у других слоев ваших Подраздел... Ну, других подразделений вашей компании может вызвать сложности. Поэтому единая панель это ровно то, что ну, описывает концепцию всего интерфейса этой системы. Чуть глубже, опять же, копнем внутрь. Про сам стейшн, именно про garden Стейшн. Что такое управление лицензиями в 3 клика, причем без участия разработчиков, это как раз то самое когда ваши э, силы, например, могут спокойно зайти э, в свой, через браузер в свой интерфейс, и если им нужно, буквально как раз-таки в три клика создать, например, э, новый продукт с, э, с нужными какими-то условиями лицензирования. Да, ну, к примеру, к примеру э, вашему силу поступило просто волшебное предложение от какого-то потенциального клиента, который... Хочет действительно много заплатить, но получить лицензию, которая не ограничена по времени, допустим. А у вас вот, э, в основной продаже лицензии, которая ограничиваются по времени, по модели, например, подписка. У СВА есть возможность принять решение, сделать продукт, соответственно, безлимитный. И даже уже ну, либо самому, либо при помощи э, дополнительных специалистов, смотря как у вас устроена логика, Взаимодействие. Завести заказ, отгрузить и продать, по сути, вот нужную ему лицензию. Следующий пункт, в общем-то, перемежается с этим же управление каталогом и настройками продуктов. Это вот, ну, наверное, те же кусочки фундамента, базовые блоки. То есть это и создание продуктов, это и настройка вот этих условий лицензирования прямо в момент отгрузки. То есть есть базовые шаблоны, когда берем ну, буквально, опять же, три клика. Сделали заказ, нажали «Отгрузить», сделали заказ, нажали «Отгрузить». А есть сценарии, которые уходят немножко в сторону от базового. Сделали заказ, настроили под клиента, под его конкретные требования, нажали «Отгрузить». То есть тут, опять же, два-три клика. Естественно, поддержка аппаратных и программных ключей Гордант и интеграция с вашим возможны, если вам это требуется, интеграция с вашей ERP или CRM системами. То есть когда вы, ну, например, решили, что интерфейс в нашем видении не подходит или не, не удобен для вас сейчас в данный момент, ну просто потому что ваши сотрудники того же отдела продаж привыкли, ну, например, к единоверски своей. как вариант. Можно все это все то же самое, все те же заказы, отгрузки, обновления прикрутить при помощи, в нашем случае, при помощи REST API. В то же время, ну, мы часто, наверное, обсуждали такой потенциальный кейс, как организация интернет-магазинов. Возможно, ну, опять же, это кейс от некоторых клиентов. Кому-то удобно, это в большей степени касается все-таки программных ключей, но ну, с аппаратными тоже, я считаю, что можно как-то извернуться. Кому-то удобно дать некий веб-ресурс своему клиенту, чтобы клиент сам себе выбрал лицензию, сам себе ее слепил, если так можно сказать, какие там модули должны быть, на сколько времени, сам себе ее заказал, и возможно, даже если это программный ключ, абсолютно в автоматическом режиме уже сразу же ее получил, оплатил и получил эту лицензию, если это аппаратный ключ, то, ну, по сути, создал заявку некую да, на на то, чтобы ему на вашей стороне этот ключ подготовили, провели предпродажную подготовку и отправили ему, например, по почте. Ролевое ограничение доступа, естественно, в ту же корзину, это когда мы разделяем, какой пользователь, что в этой системе может делать. Менеджер по продажам может брать, делать заказы, продавать, менеджер по продуктам может делать продукты. Слова, да? И ну, разделение на две версии, это не так давно появилось. Собственно, есть облачная версия, где вы, где вы можете, просто перейдя по адресу в, в браузере, через большой интернет, залезть на, наш сайт, залезть на наш сервер и работать там. Этот сервер обслуживаем мы, сопровождаем мы, соответственно, вся все отказоустойчивость за наш счет. Коробочная версия – это то, что мы поставляем вам, та же самая система, но которую вы можете самостоятельно установить у себя и следить за ней, сами. Теперь давайте уже немножко пойдем внутрь происходящего сегодня. Что здесь имеется в виду? Апгрейд внутри. Помните, я говорил, что был большой так, шаг вперед по аппаратной части при выпуске ключей пятого поколения. Это, ну, может быть, не такой большой шаг, но это один из череды шагов по совершенствованию, то есть на старте, когда мы выпускали ключи пятого поколения, мы заложили большой-большой-большой такой плацдарм в виде аппаратного конфигурации, который можно совершенствовать. Вот сейчас мы этим самым занимаемся. Слева, соответственно, ключи, которые мы сейчас имеем в продаже, справа ключи, которые мы увидим. Это значит просто ровно то, что новая программа, новая ПО, новая микропрограмма, которая появится скоро, будет расширять возможность этих ключей дополнительными функциями. Естественно, с поддержкой и коробочной, и облачной версии Garden Station. И да, опять же, оговорюсь, все эти функции можно будет задействовать именно изнутри Garden Station. Ну и давайте уже первое, наверное, такое глобальное дополнение, новое, новая функциональность – это принцип работы, точнее, дополнительные принципы работы в обновлении. То, что мы видим сейчас на слайде, это то, как есть сейчас, вот в данный момент времени, без, без новых вот этих функциональных возможностей. Это именно обновление. Что такое обновление? Еще раз, это когда ваш сотрудник опять же, по какому-то триггеру от клиента, как правило, подразумевается, хочет обновить уже у клиента на руках, информацию. Это может быть время работы приложения, это может быть увеличить количество запусков этого самого приложения для пользователя, ну потому что у него отщелкал уже практически свои запуски, да, и ему надо, ну, надо добавить как-то, при этом желательно удаленно, а не возить ключ к вам, к вам в офис. Это, например, расширить пул пользователей, которые одновременно могут с этой лицензией работать. Ну и, и уже такая более тонкая настройка о которой мы, естественно, поговорим дальше, это изменение кастомных данных внутри ключа. Здесь, опять же, показано, что ваш сотрудник это может делать либо через наш веб-интерфейс, либо через собственную ERP-систему. А теперь посмотрим, что поменялось. Что было, что стало. Для сотрудника вашего на самом деле не поменялось ничего. Как ни странно это звучит. Он как работал с... С, с удобным ему интерфейсом, так с ним работает. Он как делал свои три клика, он ровно эти же, то же самое и делает. То есть он создает обновление, и оно как-то прилетает в ключ. В первом случае это был, то есть на данный момент это только интернет, у нас является поставщиком обновления в ключ клиента. Но тут есть, это удобный метод, ну, очевидного. В 2021 году это удобный метод, когда просто нажать кнопку, и что-то тебе падает, что-то новенькое прилетает в твое устройство, и оно начинает работать с этим новым. Но не у всех интернет, как ни странно, в компьютерах есть. Это абсолютно нормальная ситуация. Мы об этом в целом-то знали. И, как я сказал, это запланированный шаг. Добавили офлайн обновление. Естественно, это традиционная такая история, когда происходит обмен файлами. То есть, если мы не можем отправить данные в виде битов-байтов по каналам связи, нам их надо перенести на каком-то носителе. Это может быть флешка, это может быть, ну, не знаю, может быть, кто-то до сих пор диски записывает, но тем не менее. Именно эти данные нам надо переносить с компьютера, где установлен ключ и где нет интернета. Опять же, Возможно, те, кто опытный пользователь или гордант СДК, сейчас могут отметить, что, ну, как бы, господа, такой режим там уже давно есть. И, по сути, это он всегда был. Это главный режим обновления ключа. Я скажу, да, вы правы, но не до конца. Концепция обмена файлами, естественно, не поменялась глобально. Файлик туда, файлик на компьютер с интернетом, файлик обратно надо вернуть. Поменялась. Как раз вот то, что я, о чем я говорил. На стороне вендора, на вашей стороне дополнительных телодвижений не появилось, нету. То есть сотрудник, как нажимал свои три кнопки, вот ровно этого не делает. А файл, в отличие от из детей, которые файлы, которыми обменивается пользователь и ключ в результате офлайн обновления они генерируются внутри Гордан station И вам самим не нужно следить за этим процессом, ну, фактически никак. Все, что нужно сделать, это завести обновление на сервере. Да, я, наверное, чуть-чуть отклонюсь. Вначале я не сказал, но, опять же, если классическое решение наше, это GardanTZK, это локальная история, которую надо ставить на каждом компьютере, где будут, будут работать с ключами, то Стейшн это такая, как вы уже поняли, серверное решение. И, и, и единая такая точка входа со своей единой базой, куда, где можно увидеть все ну, практически все телодвижения ваших сотрудников. Вот, соответственно, заходите в веб-интерфейс, нажимаете свои три кнопки, для вас работа окончена. Дальше пользователь уже решает, а есть у него там интернет на компьютере или нет. Возможно, пользователь захочет воспользоваться лайфхаком и не заморачиваться с файликами, а просто отсоединить ключ от рабочего компьютера, отнести домой и там обновить. Этот кейс всегда был, но, опять же, не всегда работает. Не везде так можно делать по каким-то внутренним нормам, нормам правилам компании. И есть, например, ряд таких решений, как программно-аппаратный комплекс, в которых, собственно, ключ устанавливается внутри вот, некого корпуса, это может быть прямо внутри системного блока или единый моноблок, запакованный тоже в какую-то специальную железную коробку, Который вообще может ну, опломбирована быть. То есть, да, такие варианты есть, и тут, конечно же, сложно что-то делать. А, и ну, по традиции такие штуки частенько работают без всякого интернета, подразумевает, что на них не будет никакого интернета по разным совершенно причинам, в том числе и по соображениям безопасности, информационной безопасности. Вот. Что касается режимов обновления, появился такой офлайн, который для вас не заметен, для клиентов дал, дает, принесет новую возможность облегчения их жизни, по сути. Здесь, по сути, немножко просто резюмируем главный тезис, что касается офлайн обновления. Gardan Station сам все делает, как и делал, ничего нового, сам все, сам все рассчитывает. Этот тезис мы чуть-чуть дальше расширим. То есть он делает не только само обновление, но и кое-какие подсчеты, скажем так. Для которых ранее приходилось немножко заморачиваться самостоятельно. Чуть-чуть попозже поговорим. Опять же, для вас ничего не изменилось, для вендора процесс выпуска обновления никак не стал напряжнее. И клиент, в общем-то, быстро получает свой вот этот вот файл с обновлением просто потому, что Ему не приходится дергать вас. А, например, он может это сделать даже не нерабочее время, откровенно говоря. Да? Ему не надо написать вам письмо, позвонить в специальную службу, но вдруг не у всех есть там та же поддержка 24 на 7. А тут как бы нет привязки вообще к вашим графикам работы и тому подобное. Вот. Теперь мы идем уже в суть э, следующего функционального нововведения, который, который принесет новые микропрограммы. Это так называемое точечное обновление данных. Я позволю себе еще раз промотать пару слайдов. Это как раз то, о чем я говорил, это вот те самые кастомные данные. То есть это не... Это когда вы, если вам это требуется, записываете в ключ абсолютно какую-то свою информацию видит виде там, набора байт. И как-то сами интерпретируйте. Такое тоже не редкость. Но, к примеру, опять же, история из жизни, из жизни нашей. Клиент, у клиентов может быть собственная, вшита в, вши, уже вшита в софт, в софт в логика проверки лицензий. Она вот ну, никак не коррелирует с тем, что что мы транслируем, например, через Garden Station, что должен быть какой-то специальный компонент, на который навешаны там, лицензионные условия и так далее. Кто-то вот буквально буфером данных записывает все необходимые параметры э, в носитель, в данном случае аппаратный ключ, и потом софт эти данные читает. И, например, там может быть записано в одной там, области данных по, адрес, по некоторым адресам количество запусков, разрешенных для приложения, количество модулей, количество пользователей. И вот динамически из ключа это приложение должно это считывать и интерпретировать. А само по себе вот, это, вот эта функциональность, это не новинка, она есть и, и в ключах, которые сейчас в продаже с текущей микропрограммой. А, чего там не было? А, и что, что мы, что, собственно, какие кейсы решились? А, обновление вот, этих, вот этой памяти – на данный момент, и, кстати говоря, опять же, в нашем любимом гардансе языке реализован таким образом, что ее можно переписать только целым куском. То есть вот у нас есть 8 там, или 16 байт. Вот мы должны взять и такой кусочек прислать в ключ, и он поверх старого записывается. То есть старые, те данные, которые есть в этой области памяти, затираются, на их место падают а, другие данные. Это решает много, много, на самом деле, кейсов, но не решает э, такие задачи, когда динамически что-то меняется. Опять же, те же счетчики запуска. Ну, очевидно, что если ключ должен мониторить, сколько еще осталось этих запусков, то в динамике циферка, ну, если упростить, она в памяти ключа должна уменьшаться, декрементироваться при каждом запуске приложения. То есть каждый раз перед в одну и ту же ячейку памяти, в одно и то же место перезаписывается циферка другая. Запустили приложение, минус один, запустили, минус один. Это самая самая прост, наверное, простейшая схема для понимания. Проблема начинается в том, с того момента, когда эти запуски у нас еще остались, а клиент уже просит что-то обновить. Ну, допустим, у него вот есть кусок памяти, включив 8 байт. Первые 4 байта у него отвечают как раз эти запуски, а вторые, например, 4 байта отвечают за ну, количество пользователей, которые могут одновременно запускать его софт или количество модулей. И вот клиент просит, слушайте, а хочу докупить модулей или хочу расширить, чтобы побольше людей могло работать одновременно с софтом. сделать, пожалуйста. А? Чтобы раньше это сделать, в том числе через SDK, Требовалось вам немножко заморочиться в том смысле, что сначала надо было прочитать из ключа прямо на машине клиента вот, вот, вот эти вот данные, запомнить их, сохранить где-то в укромном месте, постараться убедиться, что вот этот временный файлик с прочитанными данными никто не подменит, не изменит, ну, никак не, на него не, не повлияет, целью того и той же накрутки запуска, например. Ну и вот э, всем этим заморачиваться. Сейчас этого не требуется, поскольку мы сделали так, что можно обновить не весь вот этот кусок э, 8 байт, а только его части, указав нужные адреса. И э, если он, нам надо обновить вторые 4 байта, то вот мы их обновляем, не трогая первые. Там, этот счетчик как щелкал в минус, так он и продолжит э, щелкать, включение, ничего не изменится и не нужно думать о том, как это безопасно организовать. Ну, нижняя часть слайда нам, по сути, показывает, что то же самое работает, и в случае, когда мы увеличиваем, ну, растягиваем этот объем памяти, дописываем дополнительные данные. А Следующая, это, это уже заключительная фича, которая, которую мы реализовали. А ключ стал больше, что, что я хотел этим отразить, собственно говоря. Система Garden Station оперирует такими, такой, такой штукой, как такими логическими единицами, как компонент. А, то есть, когда по, так, по задумке один компонент это одна ли, это единица лицензируемой вами функциональной а, возможности. А, то есть, сколько функций в вашем приложении лицензировано, а, а, столько скажем так предполагается компонентов отдельных. Причем на каждый компонент условия лицензии навешиваются по отдельности. То есть в одном может быть 100 запусков, в другом может быть вообще время записано, сколько будет работать эта функция. Третья функция, возможно, никак вообще не ограничена, или она сетевая. И пользователи по сети могут, подключить, могут получать возможность пользоваться ну, не знаю, выгрузкой отчетов с 1С, да? Но вот к другим функциям по сети доступа нет. Ну, просто потому что компонент не сетевой. Такая концепция позволяет, в принципе, очень-очень-очень гибко настраивать вот эту многофункциональную модель вашего приложения. Ну, наверное, из такого яркого самого примера, где это используется, ну, представьте себе э, софт, который применяется, скажем, в, в автотехцентрах для, ну допустим, для настройки управляющих блоков автомобилей. А это, ну, опять же, кейс из жизни, можно сказать. Вот одна, один компонент, одна функция, например, это одна марка и модель автомобиля, э, контроллер которой можно вот, конфигурировать при помощи вашего софта. Возникла нужда у какого-то техцентра обслуживать дополнительные марки автомобилей Он докупает дополнительные функции, соответственно, ему в ключ в ключе активируется еще один компонент, еще один компонент, еще один компонент. Да, Кто-то, кто может быть, является владельцем там, большого дилерской, большой дилерской сети автотехцентров и хочет с одного ключа по сети Своим тех, ну, разрешать филиалам подключаться и разбирать эти функции. Вот. Филиалы могут опять же, разные, кому-то нужно там, обслужить марки, марки отечественных автомобилей, кому-то немецкие и так далее. Так вот можно сортировать. И изначально ключи пятого поколения позволяли записать до 50 отдельных таких компонентов. То есть, по сути, лицензировать до 50 совершенно разных функций вашего приложения. Как сказал практика и запросы, опять же, наших клиентов, этого не всем хватает, кому-то надо больше. И мы поставили себе ну, поставили такую цель в 200 200 отдельных компонентов, есть отдельных функций, чтобы можно было лицензировать, чтобы каждая эта функция могла еще при этом со своими абсолютно настройками быть не, не привязаны к другим у нас, ну, в итоге у нас получилось свыше 200. Цифру 200 мы, это, скажем так, такое максимально забитое количество. Это когда все, все функции лицензируются и по времени, и они еще и сетевые при этом. Это, вот, скажем так, такой максимальный фарш, который вот сейчас, на данный момент, на данном этапе жизни ключей будет возможно записать. По отдельным опытам, если, например, компоненты, не все компоненты лицензируются там по времени, или вообще они все безлимитные, тут влезает больше, ну, где-то порядка 300. Ну, плюс-минус схематично попытался отобразить, как это может выглядеть, это, например, в ключе может лежать один продукт с двумя сотнями уникальных компонентов. Это может быть вообще 200 отдельных продуктов по одному компоненту в каждом, Вдруг кому-то надо так, и другие вариации: 150 и там, в общем-то, комбинировать и миксовать можно довольно гибко. Да, ну и собственно говоря, что мы все в ключах, как я говорил, с чего мы начинали, это целая инфраструктура, это целый набор инструментов, но при этом единый набор, да, то есть он. Все это, скажем так, под крышкой называют так называемый Garden Station лежит. И в принципе для вас это такая единая пачка ваших, ваших, ну, вот ваших инструментов. Да. Не, не, не разрозненная. В общем, это и есть наша инфраструктура. Ну и, соответственно, ее тоже придется к моменту уже, то уже скоро, в общем-то, по планам к началу ноября тоже будет, будет обновление. Это, соответственно, обновление затронет облачной коробочной версии Guardant Station. Естественно, это не значит, что надо срочно бежать менять ключи. Она, там, никуда не делась поддержкой ключей на той микропрограмме, которая сейчас в продаже. никак, никак работать с ними для вас не поменялось. Это Guardant SLK, так называемый, будет обновляться как раз-таки тот самый набор инструментов разработчика и GARDAN Control Центр это ну, и диагностическая утилита, и утилита для своеобразного управления лицензиями на месте у клиента. Все это будет очень скоро тоже поднимется в версии. И да, естественно, когда же будут, собственно, эти самые новые ключи, выпуск мы тоже запланировали где-то вот. В ближайшее время хотим это делать немножко итеративно, поэтому если, скажем так, после релиза инструментария можно будет уже обратиться к нам с отдельным запросом. Что, собственно, хотим вот купить именно ключи, ну, назовем их, с офлайн-обновлением. Такие запросы можно отправлять к нам на почту. На почту пока что такойте. Это наша служба поддержки. Ну и, собственно, все вопросы по... По работе с этими ключами тоже что задавать можно будет. Вот Секундочку. Дальше, в общем-то, предлагаю посмотреть. Ну, попробую наглядно показать, собственно, что все это значит, как это все работает. Одну минутку. Коллеги, я, у вас сейчас должен быть виден мой экран. Надеюсь, это так. Если, если кому-то не видно, что происходит у меня на рабочем столе, то отпишитесь, пожалуйста. Поехали. Собственно, что мы видим сейчас? Это интерфейсная система лицензирования, это Garden Station. Это тот самый заказ с большим-большим количеством компонентов, которые у меня уже есть в ключе. Я, наверное, избавлю вас от необходимости подсчитывать их. и Можете поверить мне, у нас тут 200. И, как видите, каждый из них с какими-то настройками лицензирования. То есть не просто безлимитные. А тут. тут и распределение лицензий по сети, тут и даты или запуски. В общем, эти компоненты забиты под завязку. Это вот максимальное наполнение. И в плюс, в плюс к этому сейчас вот мы добрались. В плюс к этому еще кусочек памяти мы откусили в ключе куда записали, ну, 4 параметра я записал. Все для наглядности. Вот это вот то, что сейчас, по идее, у меня в аппаратном ключе, который подключен к компьютеру. А подключен у меня вот такой вот ключик. Это уже интерфейс Гордон control центра Да, коллеги, немножко оговорюсь, демонстрация проходит, ну, по понятным причинам, на тестовом сервере. Это, собственно, релиз-кандидат, который мы планируем в скором времени уже зарелизить. Те же самые компоненты, вот это то, что у меня в ключе. Если я сейчас отсоединю этот ключ физически, то все должно пропасть. Да, все пропало, как бы это ни звучало. Здесь, естественно, ничего не изменилось, потому что это данные, которые сейчас просто хранятся на сервере, это история, что вот в этот вот ключик было вот это вот записано. Давайте вернем, пожалуй, ключ на место. Да, вот он появился. И посмотрим, а что же у него реально там внутри. Вот он, этот ключик, это его ID. Как видите, компоненты у нас начинаются с номера 101. И вот и укажем. Попросил наших разработчиков сделать утилиту для демонстрации. Собственно говоря, в Gordon TSLK 2.4 в будущем релизе для офлайн-обновления будет доступна только API. Немножко, опять же, забегая вперед про дальнейшие планы, это потому, что так называемый мастер лицензирования, специальная утилитка, которая вот нужна для активации лицензии, для установки обновления, мы будем тоже переделывать. Там будет много интересного, но позже. Вот. Попросил сделать ну, такую простую наглядную утилиту, которая, собственно, в том числе будет демонстрировать, сколько каких функций нам потребуется использовать, чтобы, вот, чтобы ну, пообщаться с ключом, скажем так. Соответственно, memory ID — это вот эта штука, этой Идентификатор той области памяти, так, это логический идентификатор, который у меня сейчас записан в ключе. Именно по этому вот идентификатору мы всегда работаем с памятью. То есть мы туда вот стучимся, грубо говоря, по этому адресу и спрашиваем, что там у нас внутри лежит. Первое, значит, нам нужно залогиниться на ключ, то есть авторизоваться, получить доступ к его внутренним функциям. Это у нас а, успешно произошло. Собственно, мемориал ID-1 пардон, вот здесь один. Мы... Давайте прочитаем. Следующая функция, memory read, выполнена успешно. Вот мы увидели содержимое вот этих самых параметров. Ну и просто на них посмотреть, наверное, будет не очень интересно. Я предлагаю их как-то поменять, а для этого нам надо сделать обновление. Причем обновление мы будем делать именно в офлайн, в импровизированном, но офлайн режиме Как это, собственно, работает? Сейчас я вхожу в роль сотруд... вашего сотрудника, сотрудника-вендора, которому надо что-то обновить. А внутри системы я говорю, что вот этот заказ нам надо поменять. Автоматом тут лежит э, все то, что было ранее добавлено. Это нам не нужно, мы хотим немножко изменить содержимое, поэтому мы добавим другой продукт, на самом деле не другой продукт, а модификацию того продукта, который здесь был. Вот, да, обратите внимание, делаем это все в режиме дополнения, то есть все, что мы здесь вы видите на экране, сложится с тем, что есть в ключе, а память, элемент, элемент памяти, мы будем обновлять именно по точному принципу. То есть Здесь совсем уже другие данные, на самом деле, вот здесь будет более понятно. Memory 4 — это название элемента памяти, который я подготовил для обновления. Как видите, здесь тоже 4 параметра по 16 байт. Нули — это те байты, которые не должны быть затронуты при обновлении ключа. То есть они не должны измениться. Еще раз, в старой логике вот то, как это работает сейчас в онлайне — вот это все просто упадет в ключ и перетрет то, что там есть. Сейчас мы должны с вами убедиться, что это работает не так, и изменится только вот эти вот ну, Bytes и F. Вот они, наши F. И они должны упасть по конкретным адресам. Так, нужный продукт мы в заказ на обновление добавили. Да, все на месте. Ключ. Тот самый, который нам нужен. Да, для любителей 200 фич небольшое испытание со скролом, но вроде бы быстро все. Заводим заказ на обновление. Он появился в системе. Все, здесь работа вашего сотрудника вендора закончилась. И теперь этот заказ на обновление можно получить в онлайн-режиме, если интернет на компьютере есть. И он также, естественно, будет работать, Uh, ну, то есть память будет тоже обновляться точно. Это, это, это в том числе делается потому, что uh, за это отвечает сам ключ. То есть Station отвечает за то, чтобы рассчитать, что и куда будет записано, то есть сколько нам запусков добавить, сколько нам дней uh, или сетевых лицензий добавить, uh, какая карта памяти должна прилететь, а ключ уже вычисляет, как это правильно разложить у себя в памяти, чтобы не затронуть то, что, собственно, трогать он не должен. Ну и пойдемте в нашу утилиту. Тихонечко. Да. А, здесь прописан адрес нашего тестового сервера, а, порт другой, потому что обновление мы получаем через так называемый сервис активации. А вот эта вот папочка с, ну, с исполняемым файлом вот этой утилитки. Значит, а сейчас мы делаем шаг, который выполняет конечный пользователь на компьютере, где интернета нет. Мы создаем попросту запрос. Генерируется некий файлик, как видите, он естественно зашифрованный. Тут, тут зашита информация о ключе. А пользователи, ну, вот эта вся связка, чтобы найти нужное нам заказ на обновление и собственно скачать. Это запрос. Этот запрос должен прилететь куда-то на какой-то компьютер с интернетом. есть в принципе, если вы хотите в этом процессе все-таки строиться и участвовать, ну, может быть по каким-то какой-то бизнес логике для вас это надо, вы можете просить этот request файл за, а, присылать вам, что в целом, ну, может быть избыточно для большинства, но так тоже можно, конечно, делать. Нам просто нужен какой-то компьютер с интернетом, чтобы этот файлик отправить на сервер. А, соответственно Представляем в голове, что мы этот файлик запихнули, например, на флешку, пришли домой, где у нас обычный компьютер с интернетом, запустили какую-то утилиту, и указали и на этот файлик, просто сказали, отправь на сервер. Все, файлик улетел. Еще раз, вот это то количество функций через API, которое нам сейчас потребовалось выполнить. Я думаю, что знатоки удаленного обновления по схеме, Гардант SDK по классической схеме уже, наверное, нашли некоторую скажем так, разницу в сложности, точнее, в упрощении этого процесса для себя в первую очередь. Сервер нам сделал очень простую вещь, проанализировал тот файл, который мы ему прислали, и выдал нам ответ. H на 21 килобайт – это тот самый буфер, который должен прилететь к нам в ключ и обновить. Информацию включая. Естественно, опять же, не в открытом виде. Дальше мы опять мысленно перемещаемся на компьютер клиента, где интернета нет. Вот он. Принесли мы наш файлик на флешке обратно на работу. Ну и, собственно, просто подсовываем его тоже куда-то, в какую-то утилиту, говорим, ну, давай, установи. Подольше, конечно, надо. Да. Это. То, что мы сейчас сделали, мы установили лицензию, новую лицензию, новые данные записали в ключ. Ну и давайте проверим, а получилось ли. Ну, собственно, как я вижу, получилось. Вот они наши EF по тем адресам, куда мы запланировали их записать. Соответственно, вот эта вот, э, итерация, вот эта, вот эта функция, она не требуется для того, чтобы завершить обновление. Ну, давайте считать, наверное. Раз, два, три, четыре, пять наверное, даже 6 разных вызовов вам придется сделать, чтобы применить офлайн обновление на компьютере клиента. Это ну, заметно меньше, чем было ранее в классическом SDK. 6, потому что, скорее всего, ну, допустим, клиент может уйти, уйти, закрыть приложение, ну, собственно, придется делать повторный логин. То есть, 5-6 функций нам потребуется для успешного офлайн обновления. Дальше по плану, ну, скажем так, анонс допиливания программных, в том числе ключей, с такими интересными фишками, как перенос лицензии, например. Ну и, и, опять же, я уже упоминал, новые утилиты для конечных пользователей, чтобы они со всем этим работали. Вот, коллеги, я думаю, что с демонстрацией и презентацией на этом все. Предлагаю вопросы перейти к вашим вопросам. О, я, я даже вижу уже что-то в чате. Александр. Так, покажите, пожалуйста, не просто точечное переписание с увеличением объема памяти, как соседние адреса сдвинутся, если с соседними работает API. Смотрите, к сожалению, мне просто не получится это продемонстрировать. из-за Не предусмотрели, к сожалению, в утилите. Как это делается, вы можете даже на текущих ключах увидеть, поскольку там логика не меняется. Адреса не сдвигаются. Вы сами указываете, с какого адреса записывать данные. Если вы вдруг по желанию, собственно, то есть осознанно или неосознанно, заденете какие-то адреса, которые не планировали переписывать, тут, к сожалению, логика очень топорная. Переписаны не будут. То есть куда, какой адрес указали, туда данные и будут записываться. Так, еще вопрос, на всякий случай, в процессе офлайн обновления клиент может пользоваться ключом, так что будет меняться все режимы обновляемых в этой операции счетчиков. Или так, по -по -по -по -по. Сейчас. вы имеете в виду то, что счетчики, ну грубо говоря, было 100, в этот момент мы сделали обновление, клиент пользуется, пользуется, пользуется, обновление применил где-то через неделю. Он может пользоваться, потому что обновление, оно вычисляется. То есть там накидывается дельта, а не циферка. Так, на каких операционных системах это работает? Это в плане обновления, оно работает на Windows, Linux. Ну, соответственно, да, Александр, я думаю, я ответил. Пользователь может не, не замораживать свою работу с приложением, просто из-за того, что, он хочет, ну, что ему надо получить обновление. Он может продолжать работать. Он сгенерил себе файлик запроса и дальше работает. Существующую защиту на SDK-only придется ли переделать? Но ну, если вы хотите перейти к, этим, к, новым, к новым фишкам, то да. Это другой API. Еще раз, ну, там совсем другие функции, как вы видели. Специально попросил вывести лог с этими функциями у разработчиков. И да, придется полностью переезжать. В зависимости от того, как у вас логика проверок реализована, насколько сложно, хитро и так далее, насколько много и разных функций из Горданта, API, SDK API вызываете, там варьируется сложность. Но в целом мы специально делали новые licensing API, который работает вот со Station. Гораздо более, ну скажем, образную, так это мое выражение, более высокоуровневым, что ли. То есть там меньшее количество вызовов, Меньше, больше ситуаций за вас обрабатывает API. Там меньше параметров и все такое. То есть проще. Оно, по сути, оно просто проще для интеграции. Так, про соседние адреса. Один вопрос не понял. Какое же это увеличение, если для него захватятся соседние чеки, перепишутся, раз адреса не должны сдвигаться? А увеличение очень простое. Наверное, да, поясню. Смотрите, здесь... Суть была какая? Вот мы изначально записали, допустим, 16 байт ячейку, потом, и вот именно эта область памяти зарезервировалась в ключе. Да, и вот пока там лежит, вот по этим адресам вот эти 16 байт, туда в эту память не упадут другие данные, например, компоненты. А потом, если вдруг туда что-то попало, а вы решили, так сказать, ну, раздвинуть вот эту память, да то физически -то оно, физически внутри ключа оно пишется не рядышком, может писаться не рядышком, Но микропрограмма сама понимает, что э, вы решили добавить данные к, к вашей ячейке памяти, например, сделать ее не 16, 32 байта, и логически это организует так, что для вас, для вашего приложения, как будто бы ячейка увеличится. То есть туда допишется еще некоторое количество данных, и вот этот вот логический вид, вы же ну, помните, я показывал специально, что есть некий ID, в котором вы общаетесь. То есть это не, един, не адрес одной большой области данных в физическом смысле, в ключе. Это ну, такой псевдоним для вот этих данных, который ключ сам по-умному собирает в еди, воедино и выстраивает. Ну, в каком-то смысле, да, можно сравнить с файлом на диске. Так, есть ли поддержка архитектуры ARM64? Если нет, то планируете ли ее, сделать ее поддержку? Хороший вопрос, на самом деле. Не зря я вначале э, сделал ремарку про ключи GardenCode. Именно эти ключи вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале предыдущий вебинар. Мой коллега Тимофей рассказывал, что э, тоже было нек некое обновление э, с точки зрения э, линейки поко пятого поколения ключей. Туда вошли и ключи Гордант-код. Но на данный момент они не, еще, не заинтегрированы еще именно в Station. Это один из следующих шагов. Тоже спойлер, а может не спойлер. Они будут, мы будем их интегрировать в Garden Station Почему вот так вот странно этот вопрос про ARM туда зашел? Потому что именно эти ключи, Garden Код, самые кроссплатформенные, в том числе именно они поддерживают работу с, с разными архитектурами процессоров, в том числе ARM. Так, про переделку имел в виду использование SDK. Светлана не понял. Если вы хотите еще раз перейти вот к таким функциям, к работе с Garden Station, к вот, есть, всем этим новым функциям, или там, с тем, к тем функциям, которые уже есть в Garden Station, а, там не просто переделка, вы прям, прошу прощения, либо выкидываете SDK на API из приложения совсем, либо параллельно разводите по разным, там, скажем так, веткам, по, логику работы. Где ключ работает через SDK API, а где ключ через SLK API. То есть это совсем другое API. Оно либо заменяется, либо ну, как-то вам придется их вместе слеплять. Нет, Александр, проконтролировать оплату за обновление, безусловно. Но, ну, опять же, это может быть делаться автоматически. Да? Ну, почти это автоматически. Контроль получения денег, естественно, никто, никто не убирал из этой схемы. Это вообще никак не относится к ключам. Коллеги уже скинули ссылочку, видимо, на... Да, это плей, плейлист наших вебинаров. А, вот так что, да, простите но за вашими деньгами придется следить вам самим не ключам а, имеется в виду, что вы можете спать спокойно ночью и пользователь не будет вам названивать просить, вы пришли мне файлик с обновлением я в другом часовом поясе, не работать надо вот в этом смысле он сам его скачивает с сервера а сервер ему сам его рассчитывает, отдает логика такая так Давайте минутку подождем. Если вопросов не будет, то я думаю, закругляться станем. Так, там, Светлана. Да, спасибо. Еще раз существующая защитность ДК-7. Переход на стейшн не нужен. Если ключи NET-3 снимаю, ну, Ключи NET-3 уже очень-очень давно не продаются. Но бог с ним. Может быть, NET-2 имелось в виду. Снимаются, продажи, то новые ключи заведутся без переделок. Еще раз если речь идет про ключи Net 2, которые продажи еще, то для вас я во-первых не слышал о планах их снимать с продажи, но это чисто SDK-шная история. Вам ничего вам делать не нужно. Нет, как работали с SDK, так и работайте. Тут ничего не меняется. А SignNet Т такая же история. Это фишка, собственно, ключей нового поколения. Они поддерживают и SDK и Гордан Station. Естественно, никто не выпиливал поддержку там, хорошо и давно зарекомендовавших себя инструментов, которые многим нравятся, откровенно говоря. Это единый механизм обновления железных SP-ключей. Но SP-ключей не существует в системе Station. Там есть DL-ключи, как программные. Но фактически, да, опять же, для вас, как для вендора, этот механизм единый то есть это не, не так называемая переактивация. Завели обновление, пользователь либо одной кнопкой скачивает его, если у него интернет на компьютере есть, либо генерирует себе вот этот файлик и производит вот те телодвижения, которые мы рассматривали. Это выглядит одинаково и для аппаратного, и для программного ключа. Мы, Естественно, специально так делали в новой системе. Так, управление в три клика без разработчиков. Если вставлена API, защита, она может быть проигнорирована. Ни, ни, ни, ничего, ни, ничего не понял, если честно. А, игнорирование в каком контексте? Вы, вы имеете в виду, что разработчик как-то там в API что-то настроил, проверки свои, да? А тут менеджер раз и, и сделал какой-то там, условно говоря, другой ключ. Здесь немножко не так все работает. Сейчас попытаюсь завернуть попонятнее. Концепция такова, что нету здесь уже, нету здесь такого, такой штуки, как, ну, как бы, механически есть, но в логике работы нету таких понятий, как аппаратный алгоритм, обвещенная ячейка, дескрипторы, вот эти страшные слова, они все уже там, под капотом, и это все упаковано в компонент. Вот те самые 200 штук, которые мы с вами просматривали. Внутри этого компонента уникальные криптографические примитивы. И по сути разработчику, да, API остается, но в API разработчик указывает не, слушай приложение, вот дергай алгоритм такой-то там, AES 128 он говорит, приложение... Тебе, чтобы запуститься, надо, чтобы в ключе был компонент номер 1, который работает с такой-то функциональностью. Чтобы там с другой функциональностью поработать, тебе нужен компонент номер два. Ну, опять же, например, вернемся к примеру с софтом для прошивки управляющих блоков машин. Допустим, чтобы тебе прошить управляющий блок от Honda, вот тебе нужен компонент с номером один. Чтобы тебе прошить управляющий блок от BMW, тебе нужен компонент с номером два. Вот эти, вот, вот эти примитивы зашивает в API э, разработчик, а, ну, как бы, ваш все-таки продукт, э, который по плану менеджерит эти продукты и записывает в эти продукты компоненты, он должен все-таки понимать, что э, ну, опять же, внутри Garden Station можно просто по-русски писать там э, прошивка блоков хонды, компонент, ну, и номер раз. И ваш менеджер знает, что в новый продукт чтобы, он, чтобы лицензия для нового продукта с новыми лицензионными условиями завелась для вашего текущего дистрибутива, надо просто добавить компонент для прошивки блоков Honda или BMW, или их оба. И они будут иметь те, те же самые номера, номер 1, номер два, Но зато условия лицензирования будут другие. Например, сделаем их сетевыми, чтобы 10 пользователей одновременно по сети могли запускать эту, эту программу вашу и работать с ней. То есть ему не надо, менеджеру не надо знать структуру маски, ключа, что там где записано. Ему надо просто знать, как внутри Garden Station называются компоненты, которые все включают. И все. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. А, а, так вот. Мы немножко затягиваем вебинар, но ради вас попробую показать, как это работает. Не знаю, не знаю, что сейчас произошло. Давайте посмотрим еще раз на экран. Вот такие вот невзрачные продукты у меня есть. Отгружал я продукт вот такой. Тут много-много-много-много компонентов. Какие-то ограничиваются по количеству дней, какие-то по количеству запусков. Это как раз те самые счетчики. Ну, я, наверное, и вот я менеджер, я решил, что... Вот этот компонент номер 101, он должен стать безлимитным. Он должен стать безлимитным, потому что ну, очень, хорош, очень хороший, и, скажем так, клиент просит, надо ему помочь. Я говорю, модифицировать. Я говорю, а давай-ка мы фич 101 сделаем без ограничений. Ну и даже пускай она, но работает пускай только локально. Я изменяю существующий продукт. Здесь вместо фичи, фичи 101, естественно, нормальные люди напишут название функции. Там, прошивка Honda, например. Ну, Нормальные люди по сравнению, видимо, со мной. А, говорю создать продукт. Где-то тут в списке у меня появилась модификация этого продукта. Да, вот он. Я взял существующий продукт и его перенастроил. При этом на ну, вот эти номера, идентификаторы компонентов. Вот смотрите, если мы ну, заглянем внутрь этой фичи 101, мы увидим, что да, смотрите -ка, есть какой-то открытый ключ. И он не меняется. Он какой был, такой и есть. Там еще внутри секретные ключи для симметричной криптографии. Вот это все. То есть Сейчас я сделал другой продукт с одной безлимитной функцией. Да, ну, терминологии мы, конечно, поновыводили. Новый, но я думаю, что будет несложно разобраться, если вдруг захотите переехать с ДК. Так, коллеги, я, наверное, все-таки с вашего позволения будем, буду закругляться на сегодня. Я всех еще раз благодарю за, за то, что посетили наше мероприятие. Если у вас останутся вопросы, я надеюсь, они останутся, Задавайте, пожалуйста, на адрес нашей технической поддержки или спрашивайте по телефону. Будем рады видеть вас на следующих мероприятиях, которые обязательно будут. Всего доброго. Всем до свидания.